Подписчикам и гостям я Джетли. Меня просили снять видео, в котором я объясняю, откуда у меня 13 сотрясений. Но раз попросили, я сниму. Чтобы не откладывать на потом, я скажу сейчас. 15 февраля я хочу провести стрим по одной из моих самых любимых игр. Я думаю, я... Начну проводить его где-то часа в 4-5, в скорее всего, даже ближе к 5. Вот, и если у вас есть желание посмотреть, как я играю, скорее всего, это будет очень скучно, потому что я ни разу не стримила, и мне немножко даже страшно это делать. Будьте в это время на канале, либо нажмите на колокольчик, чтобы получить оповещение. Ну и давайте начнем, пожалуй, с первого сотрясения, так сказать, с самого начала и... Эта история называется «Почему я не люблю клубы?». У моих родителей есть домик в дерев... Типичная деревня э, находится под Рязанью. И в этой деревне есть село и пара улиц под горой. Там на самом деле очень красиво, там божественно. И в этом селе есть два магазина и сельский клуб. И вот э, лет 8 я как-то захотела туда сходить, потому что там... Э, не было взрослых ребят, как бы, ну, то есть люди моего возраста, там, ну, чуть постарше года на два и помладше. Все эти люди, они как бы ходили в этот клуб. И как бы он работал, по-моему, до 11 часов, до 11, где-то до 12. Вот. И была у меня подруга Таня, и она туда постоянно ходила. Ну, вот как раз в этот раз, когда я решила пойти туда, в общем, там произошла такая небольшая драка, то есть, ну, шесть человек против меня. А Все из-за того, что я не хотела танцевать, то есть я пришла просто посмотреть, что там происходит. То есть просто посмотреть. Это сельский клуб. Мне... 7 или восемь лет. Мои моральные устои тогда не позволяли мне ни с кем-то, как это сейчас называется, встречаться, не пить, не курить, и, в общем, матом не ругаться. Меня родители отпустили только с условием того, что я как бы пойду с этой девочкой, и эта девочка меня придет домой. И, в общем, что случилось? Я хотела уйти, мне эта девочка говорит, что типа, нет, я тебя никуда не потому что меня настучат родители, мои родители, и бла-бла-бла все дела. Она и еще какие-то ребята, которые там танцевались, они пытались заставить меня танцевать, а я не хотела. И, в общем, они решили меня за это полить. А в результате полночи я от них бегала, а поняла, что вообще никто, кто мне встречался на улице, мне не поможет. Даже слово им не скажут. Меня поймали, пытались потащить обратно в клуб. Я раздрава себе полностью ногу. Потом они как-то решили не тащить меня в клуб, а просто обступили кольцом и начали... Вот Тогда у меня было первое сотрясение. Потом в классе в третьем, когда мы с классом шли на обед, ну то есть строились парами и шли в столовую. Мы поздорились с каким-то мальчиком, в общем, он меня толкнул, а его друг сзади подставил под ножку. Я упала так, что я сломала руку, и головой как бы в кафе ударилась. На ну, что, пол был каменный. После этих двух сотрясений меня прощу водили. Ну, то есть меня водили только наложить тишину на руку, чтобы она срасталась нормально. Потом я три месяца проходила в гипсе, и на мои жалобы, что у меня кружится голова, Всем было глубоко наплевать, ну, то есть, вообще наплевать. В классе в пятом, когда у меня начали играть гормоны, ну, то есть, начиналась такая агрессия, и, ну, блин, ну, знаете, такие агрошкольники, вот я была типичным агрошкольником, да. Oh, yeah. А, в общем, я прикапывалась к старшеклассницам, около восьмиклассницам, которые встречались с какими-то парнями, и я вот так вот ходила, за ними такая... В общем, их это достало, и они меня после обеда, это странно, блин, все время, что-то связано с едой, и они меня после обеда, в общем, подкараулили около столов, и тоже, короче, у нас состоялась, так сказать, драка, где меня Приложили с разбегу головой об стену, перед глазами все сразу потемнело, померкло, какие-то такие яркие вспышки начали появляться. вот Но тогда уже там вызывали милицию, скорую, в общем, ставили нас всех на учет. Твердое сотрясение я получила, когда в классе уже в восьмом или А. В седьмом классе, когда на меня после школы, когда я ждала урока по живописи, то есть у нас там был перерыв, по-моему, 40 минут после последнего урока и вот этой вот студии художественной. Пока я, короче, во дворе ждала вот это время, на меня начали агриться дети, которые гуляли на продленке с, восп... с воспитателями, с... с учителями, в общем. Вот, и, короче, меня это достало. Давно они ходили за мной, обзывались. И, В общем, меня это достало. И я, короче, одну шапку взяла, вот так сняла с головы и повесила на веточку. Ну, чуть повыше, чем он, ну, как бы я доставала он нет. Вот, и тут мне сзади прилетает доской. Где они ее взяли? Вопрос. Ну, в общем, доска в дребезге, я так медленно поворачиваюсь на них они понимают, что сейчас будет что-то феерическое и убегают. Но мне как бы было неразумно за не ними. Бежать зачем? Но это было, это было довольно забавно. Просто не в плане того, что забавно было все это делать, а ситуация со стороны кажется несколько комичной. Ну это по крайней мере для меня сейчас. А тогда это комично, но не сказала бы, что выглядело. Еще и забыла вот про одно с этой синей, которая я получила летом, по-моему, в году 2007, когда я была, так сказать, последователем культуры ботов. И меня, ребята, короче, те же, которые на даче меня, скажем так, побили, когда мне было лет 8, короче, заболели вечером на кладбище. На кладбище я была, потому что там родственники похоронены мне было очень грустно осознавать что они умерли потому что когда теряешь человека который тебе всегда печально когда ты хоть можешь грубо говоря поговорить с ним даже что тогда он может, просто общаешь могилу В общем, не будем об этом ладно вот. Ну, короче говоря, в ту ночь мне голову разбили кирпич. Это же пятое или шестое сотрясение получается. Я просто какое-то из своих сотрясений, ну, не помню. Совсем не помню. В общем, большинство сотрясений я получала чисто из-за своей дурости и из-за того, что влезала в драки. Не знаю, зачем. Хотелось также. По-моему, то ли седьмое, то ли восьмое сотрясение было получено мной, когда я встречалась со своим первым парнем. Я была в него просто безумно влюблена. Но у меня ехала крыша, потому что я тогда еще болела анорексией, и у меня начинались глюки, и у меня начиналась шизофрения, которую потом не подавили, но пытались полечить. Это немножко уже другая история. Вот, и в порыве ревности он как-то раз взял меня так, и приложил головой стену. Также, фактически, таким же образом я получала сотрясение от своего брата, потому что до того, как я съехала, мы были с ним вот совершенно не в ладах, то есть фактически каждый день, если я попадалась ему на глаза, и он был в плохом настроении, я летала по кухне, по коридору это было очень страшно очень больно по-моему 2 или три сотрясения были как раз из-за брата 9 10 11 сотрясение я получила опять в школе на уроке английского языка учитель вышел я... мы с одноклассницей дурачились и короче говоря я приложилась фактически в песочную зону О угол стола И вот стало резко все темнеть Но я понимала, что я еще не отключилась Опять же вызвали скорую И опять же я каталась Я вообще очень часто по больницам каталась Всю свою жизнь что, наверное, не есть хорошо 12 сотрясение мной было получено Когда я просто перепрыгивала через бордюр И мне резко позвонила бабушка Я зацепилась на какой то бордюр И я так И я упала Победитель по жизни просто. И тринадцатое сотрясение, последнее, я получила в 2014 году, когда меня сбила машина. Но вместе с сотрясением я получила как бы множественные удары, смещение шейных позвонков и атрофию шейных мышц. У меня где-то в валяется фотка, где я в таком модном стильном ошейнике. Мне потом, по-моему, месяц в общем, выписали больничные, лечили меня вот от всего вот этого. И поставили как раз таки тогда ретроградную музею, потому что мне пришлось вспоминать некоторых людей по-новой, мне пришлось вспоминать имена учителей, где эти учителя находятся, что они преподают. Ну, короче, вот фактически всю информацию за последние два или три года. И это, честно говоря, было совсем не весело и не круто, и я бы даже сказала странно, потому что большую часть вещей мне рассказывали посторонние люди. Ну... Это пролечивалось, пролечивалось. И сейчас моя ретроградная амнезия тормознулась на том, на том этапе, что я не помню просто последние две недели. Я даже подумаю, может, стоит вести видеодневник, Ну, чтобы лучше помнить. Но, как бы, последние две недели я не помню, но пройдут еще две недели, и я эти две недели вспомню. И фактически вспомню по часам, что в принципе... Я помню всю свою жизнь с самого рождения. Очень многие моменты у меня засели в памяти. С того времени я, конечно, не назовусь, по минутам, по часам, да как это... Бывают вообще гениальные люди. Но я помню очень многое, потому что, ну, Потому что просто помню. Я не знаю, вряд ли вам это видео было полезно, но... Если вам оно понравилось, вы можете поставить лайк. Если нет, то дизлайк. Вы можете оставить комментарий. Можете какие-нибудь вопросы позадавать я... Может быть, тоже сделаю какую-нибудь рубрику, в которой буду в развернутом виде объяснять некоторые вещи. Также я прошу вас открыть описание, потому что в описании я обычно пишу дополнительную информацию и в большинстве своем то, что я не рассказала в видео. То есть я записываю видео без сценария, и поэтому иногда забываю некоторые части. За сценарий мне еще сложнее писать. Всем спасибо за просмотр, за внимание, которое вы уделили мне. Пусть вам сопутствует удачи.